Все, что ли, отвязал нам? Добавим, блядь. Рулим, короче, видим. Там Дворцовая площадь, там. Кунсганеру, да. Да? да. А? Она Да, нормально, там, грустно, она... все. все, все. О! Так, объявление. Лола за тысячу рублей. Катя и еще одна Катя. Такие вот объявляшки в Санкт-Петербурге. Я, короче, хочу пойти на площадь дальше. Класс в Эрмитаж можно сходить, и в Кунсткамеру, там где чуваки двухголовые, ну, Кунсткамера это такая, блядь, вещь, которая, ну, всякие уродцы в банках, нахуй, сидят, короче, понял, там руки всякие, шестипалые, для трехглазые черепа и так далее, там подобное. Кстати, погода сегодня в Питере вообще бомбовая. Короче, в Питере тут есть одна маршрутка, везет прям в следственный изолятор, нахуй, от Рыбацкой. Метро маршрут 268. А, смотри, он пуст говорят, самое глубокое метро вообще, блядь, здесь, здесь ну, конца и края нету. Открываем двери, бля, Лифт. Самый натуральный лифт, блядь. Бля. Ну, что, сейчас посмотрим, какое насколько глубокое метро, в общем. Говорят, то, что пиздец, метро глубокое. Прямо, ну. Ну, так, да, нормально. Достопримечательно Санкт-Петербурга. Голуби. Голуби. Голуби. Кругом одни голуби. Самый важный такой, блядь. Крутой. Орлы. О, блядь. Семечек подкинули по Любасу. Сейчас в Казанский собор зашли посмотреть, так чисто. Вообще, Красотищик полный слой. I've been so calm. В Казахском соборе. Очень красиво. Чувак из Казани сразу поля начнет. Подписывайтесь на его инстаграм ссылка в описании. И на мой тоже инстаграм подписывайтесь, там все в описании, короче. Каля, ну и нахуй, это термитаж. Вот это, блядь, пиздец полный это просто жесть. Блядь. я не думал. О, -о, -о не бья. Такая вот очередь в Эрмитаж. Где начало, ой, конец, где начало, где-то там она. Вообще вот там, блять. Ебать народу, просто тьма. Просим. Печенки, а тут всегда такая очередь, пермитаж, да. Да? Да? да? да. Ебать. Достоянно, говорит, такая очередь, короче. Идем на Дворцовую площадь. Мы все идем идем на Дворцовую площадь, блять, никак не можем прийти на дворцовую площадь, мы пришли в очень красиво четенько все снимают хотели в Эрмитаж сходить, но там очередь с этой стороны, с той стороны здания, короче, не пройти ну, очень долго ждать во первых часа может быть два того и больше Короче, произошел казус небольшой. Приложил карту, но не успел пройти. Ты, короче, видишь, я приложил. Он вроде как бы долю оплатился, но не оплатился. Я не прошел. А ты в полосе ебал? Короче, если первый раз ты сделал, и от зайцев так, то что через 10 минут второй раз будет пройти. Круто. Такая вот система, ребят. Бля, ебать кругаля такой ебнули. Короче, были вон там. А. Наманули на метро, приехали сюда. Мы на Васильевской садились? Да. Посмотрели. Васильевская. перешли сюда. решил Замутить. Обмен. Объективом, короче, сейчас махнется и походкой. Вот. Сейчас по китайски будет разговаривать. Посмотрим, как получится. Нет? Его, короче, побрили. Алян расстроенный. Смотрите на его лицо. Я бы трубку курил, если бы моряком. Вару за, вару. Тысячи ветров. О -о -о. О -о -о. Извините. Петропавловскую крепость сюда идти. А, туда? Спасибо. Сейчас пойдем на Петропавловскую крепость, короче. Что-то начинается, кстати. Погода портится В общем, херовая погода становится. Скоро, наверное, дождь начнется Нам надо как-то пошустрее Это сделать вот. Туристов дохрена Всяких разных, короче, особенно китайцев Вообще много вот. Туристический город Получается, ну город очень красивый Питер, мне понравился С одной стороны даже Завидую тот, кто здесь живет Особенно повезло тому, кто приехал Из провинциального городка Учиться Казань. сюда Ну, типа Казань, Нижний Новгород Да вообще без разницы Приехал сюда учиться на очку Это, блядь, это просто бомба И причем еще не просто учиться А на бюджет попали Это просто четкая вещь Короче, Пришла идея Слиться с толпой Вот так получится, не получится Не знаю, типа экскурсия. <решит> Трещет, Мы Петропавловскую крепость не смогли посетить, так как нам позвонили, сказали, ребята на судно. Ну и время уже, короче, поджимает. Часов 6, 6 часов сейчас нам надо до минимум до 8 часов вернуться на судно, короче. Вот. И еще плюс ну, погода портится блядь. Дождь начинается. Все, складывается не так, как хотелось. Закончились с похождения по Санкт-Петербургу. Сейчас возвращаемся на судно. В общем, подписывайтесь на инстаграм Коляна. Ссылочки будут в описании. На инстаграм мой тоже там фотки, и видосы, слоумо, всякие разные приколюхи. Много тоже подписывайтесь. Будет ссылка в описании. Также подписывайтесь на веб-сайт ВКонтакте. Ну и само собой подписывайтесь на Калисмен канал. В общем, ставьте лайки, пишите комментарии Всем спасибо за просмотр, всем пока!